Всем привет, друзья, мы продолжаем с вами играть в Евротрак Симулятор 2 В прошлой серии я сказал, то, что я возьму груз, это сэндвич панели Едем мы из Суриха в Женеву, получим мы за это почти что 4000 евро Что мне очень сильно радует И э, едем мы на Вольве Едем мы на Вольве Кабина просторная, все просторно, все замечательно, мне это нравится Спасибо. Мышку еще одну передвину. У меня две мышки. <с> как ни странно, но у меня две мышки. А, так, нам ехать 250 километров. Здесь вроде бы есть... Да, есть свой GPS. Это... Очень хорошо. Так, ага, все, я понял. Ну что ж, -то, выезжаем тогда. Потихонечку там. -то. А вот тут я не прав, потому что я не понял, куда выезжать сейчас. Аккуратненько. Вот так вот. Сейчас будем реально долго думать, где, где выезжать. Ну, поедем вот здесь тогда. Надеюсь, то, что выезжать именно здесь. Иначе я не буду тут круголя наваливать. мы уже выезжаем, что-то я даже не выспался, если честно. Так, и у нас светофор сразу, Сегодня я вообще хотел бы с вами поговорить насчет э, кредита. Потому что я думаю, то, что частей будет прям очень много. Кстати, это шестая часть, забыл сказать. Будет очень много. Мы долго будем ехать не на своем грузовике. Но... Прям максимально не хочу брать кредит. Вообще. Потому что... У меня есть еще один аккаунт, где я тоже там играю в Еврострек. Просто играю, там фанюсь, там... Ну, все такое. Пробую новые грузовики. Разбиваю свою компанию. В общем, короче. Взял я кредит на 200 тысяч Да, взял, короче, кредит на 200 тысяч И и очень сильно пожалел об этом Наверное, спустя пару дней там, Не 5, наверное Не игрового времени, а именно реальной жизни То есть 5 дней Через 5 дней я понял то, что я просто зря это сделал Зря я взял кредит. Потому что, собственно, я взял кредит на 200 тысяч, чтобы купить себе гараж. За 180 тысяч евро. Я его купил. Я нанял робот, работника. Я отдал ему свой грузовик. Он потихонечку мне приносит деньги какие-то, там, по полторы, по две с половиной тысячи евро. А я беру, как минимум, за 30 тысяч За 30 тысяч Ну может быть, бывает там за 20 Чем-то тысяч, потому что Не всегда приходится доезжать за один день Потому что я в основном Беру там по полторы тысячи По полторы тысячи километров По две километров Итак, вот в сумме я должен был отдавать почти что 6 тысяч евро, то есть я мог спокойно взять 400 тысяч евро Купить себе грузовик, купить собственно, сам гараж, и при этом отдавать такую же сумму, 6 тысяч евро, они а за два кредита отдавать 6 тысяч евро. За 200 тысяч всего лишь. Я могу сразу же взять на 400 тысяч, купить, во-первых, себе уже как раз-таки сканью которую я нашел перед перед тем как покупал, э, перед, после того, как купил Мерседес. Э, ну, честно сказать, я как-то... Пожалел об этом, то, что я вообще взял кредит на столь маленькую сумму, чтобы купить просто гараж. Поэтому, если мы будем брать кредит, то мы возьмем сразу же на 400 тысяч. Что там, по 5 тысяч? Ну, по 6 тысяч, грубо говоря, Давай сегодняшний каждый день. Ну, вот это надо брать как минимум 10 за 7 тысяч евро. Какие-то заказы. Ну, потому что, собственно, не хочется просто отдавать... 6 тысяч евро просто за 200 тысяч. За каких-то там 200 тысяч, которые ты просто потратил на... гараж. Буквально... за 400 тысяч ты мог не просто купить себе гараж, ты мог бы мог купить себе автомат, ну, в смысле, грузовик. И уже ездить на своем грузовике, а не работать дальше на агентство. Ну, это как бы как-то странно для меня, честно сказать. Я сделал большую ошибку, то, что взял именно на 200 тысяч, а не на 400 тысяч кредит. Взял бы я на 400 тысяч кредит. Я бы сейчас бы просто радовался, на самом деле. Да, я бы отдавал бы по 6 косарей в день но при этом у меня бы был бы свой бы грузовик опять но сейчас я думаю я такого не повторюсь не буду повторять я собственными силами заработаю на грузовик потом заработаю на гараж естественно покатаемся там на грузовике не знаю сколько посмотрим в общем Так. Честно сказать, я... Не помню. А, все, вспомнил. Где мне... Все включается тихо. Что-то мы разогнались тут. Да. Кто-то нажал. Ага, здесь 80. Максимум можно ехать. А мы тут едем уже под, под 100, под соточку. Ну, ладно. Итак, я еще сегодня, ну ладно, вчера. Вчера установил мод на новый ман. На новый ман. Не помню, как называется, честно, такая модель. Но установил вчера, а поставил как раз-таки буквально за полчаса до записи. Еще не знаю, что там добавилось. Какой ман добавился новый. Очень интересно сейчас узнать бы, на самом деле. И сколько нам километров осталось ехать? 170 километров. Это, в принципе, немного, потому что... О, в прошлой серии, сколько мы там? 210 километров, да, проезжали. Сегодня 250. Так скажем, немножечко... Больше становится километраж. И... Как минимум больше денег за это мы будем получать. Надо еще смотреть э, евро за километр, потому что это тоже очень важно. Вот сейчас я не посмотрел, сколько я взял, сколько я взял. Мы получим почти что 4000, но за километр я не посмотрел, сколько мы вообще за километр получаем. Поэтому ладно. Но ну, тем не менее мы едем по новым дорогам, к которым мы еще не, не ездили. Естественно, мы не ездили, если мне пришлось заново. Все абсолютно заново. Я уже говорил в прошлой серии, из-за чего? Из-за того, что я поставил там моды, на карту. Вот больше всего, если бы я поставил мод, допустим, на какие-то новые грузовики, то у меня бы ничего не светило. Все виновата в этом карта. Но карта прикольная. Прикольная, хорошая. Rusmap называется. Если я в прошлой серии не сказал в прошлой части то и сейчас сказал также ссылочку на эту карту я оставлю в описании либо сайт где я скачал все работает на последнюю версию на 1.46 не надо вам будет откатывать там на 1.45 на 1.44 не надо это все там разработчики как бы, переделали ее под версию 1.46. В принципе, в этой версии, ну, мне показалось, что ничего, в принципе-то, и не поменялось такого масштабного. Ну, может быть, что-то и поменялось. Так, мы пока едем. Сколько нам там осталось ехать? 100 километров. Окей. 100 километров осталось ехать. Заправляться нам, кстати, не надо. У нас 1090 литров это на 2220 километров. Очень хорошо, кстати. Вот эта вольва мне прям нравится. Именно ее салон, внешний вид, покраска ее, то есть. GPS даже, как ни странно, удобный. Не где-то там внизу, а чуть ли не на лобовом стекле прикрепленный. Если мы найдем автосалон Вольва, то следующий мы будем, естественно, Вольву покупать. То есть, Ивека мы купим как бы для себя на первое время. Потом мы накопим на гараж, наймем водителя, отдадим ему, естественно, Ивека, поднакопим на Вольву и купим Вольву. Не первую, который там попадется нам. Сколько она там стоит, я уже не помню, честно, 100 тысяч, 110 тысяч евро, не помню уже, дорого, очень дорого, поэтому надо будет немножечко еще покопить. Ну, естественно, нам поможет наш работник, которого мы скоро будем нанимать, ну как скоро, Еще не скоро. Я думаю, то, что я еще за кадром буду играть, хотя это, наверное, будет не совсем правильно по сравнению с вами, потому что вы это не будете видеть. Ну, просто мы так реально будем долго копить, либо же можем взять просто кредит на 400 тысяч и купить гараж, и, наконец-таки, купить Эвека. Потому что... А, нет, автосалон Эвека мы с вами не нашли. Мы нашли как раз-таки только автосалон DAF. Давайте прямо сейчас посмотрим, вот... Есть ли у нас здесь... Так... Вот мы едем в Женеву. Ага. Значит, так, вместо того, чтобы... Все, я понял. Там есть и автосалон, и есть, собственно, к отдел кадрового агентства. Офис кадрового агентства. Я все время путаю почему-то. Офис кадрового агентства и... Просто кадровое агентство. Ну ладно. Хотя это одно и то же, на самом деле. Тогда мы кое-какой сейчас курсик поменяем. Сюда мы перестроимся. Если нам, конечно, не надо будет поворачивать. Если надо было, то я ну, сделал это на самом деле зря. И как бы... Ух, не надо. Так, 120 может спокойно ехать, но мне кажется, здесь максимум ну, может быть 100 километров в час можно ехать на 120, потому что здесь такие повороты, то что прям сложно поворачивать. Но ну, мы едем 90, под 90 там. Да, 90 жить едем. Как здесь посмотреть еще? Ну ладно. А вот здесь вот надо притормаживать и подрезаем там того человека сзади. Ничего страшного, на самом деле. И сейчас мы будем съезжать в сам город Женева. Наконец-таки уже. Так, здесь нам ну, надо, наверное, с километров 40 ехать. Нет, 120, серьезно. Мне кажется, здесь чем медленнее едешь, тем лучше для грузовика, да и собственно для тебя тормозим а теперь просто поворачиваем ну, я там походу знак избил а нет фу. знак я не сбил иначе был бы просто так цурих у нас находится там да. а нет не цурих извиняюсь извиняюсь хотя ну да цурих находится именно там сто километров час здесь надо ехать но я еду меньше намного меньше намного меньше просто километр наверное 70 то есть 80 мы пока что можем мы едем 60 а теперь километров 50 надо ехать сейчас а я еду чуть, -чуть больше 50 этот, собственно поставлю вот она добро пожаловать в Женеву так сейчас мы сюда перестроимся Собственно, да. И не туда сейчас повернем, оттуда. А Все, поехали, поехали, давай, давай, давай, давай. что-то слишком резко затормозил ладно все вот так вот нормально уже зеленый не успел ну ладно если сейчас попадется автосалон века то ну, это отдел офис кадрового агентства и следующий у нас будет автосалон автосалон у нас интересно какой так успеем успеваем Блин, автосалон Mercedes-Benz, естественно. Нет, нам нужен Эвека, ну или Ман, потому что у нас там будет новый Ман и новое Века. Добавилось, поэтому очень интересно все-таки. Так, и здесь мы попробуем заехать по аккуратному, ну или попытаемся заехать по аккуратному. Я еще даже не знаю. Так. Да мы в принципе то и никуда не спешим так надо. Так, вот, чтобы было да. Ну, вот, там нормально было, мы жить. Ну, так, нормально. Все, глуши мотор. И все, мы приехали. Получаем наши заслуживаемые 4000 евро. Ну, почти что 4000 евро. Итак, продолжим. 10 тысяч евро у нас есть. Посмотрим, давайте следующий груз уже на следующий раз посмотрим. Так, мы приехали в Женеву. Мы можем поехать во Францию. Откуда мы, собственно, и выезжали В прошлой серии. В Италию. Чё за Леон? Так. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Небо в Италии, там, в Милан, наверное. Если есть что-нибудь туда, то можно взять. Нет, и Женевы в Цурих, Цурих, Цурих, Цурих, Цурих. А здесь в Л ⁇ в Дижон, в Дижон и в Дижон. Ну, конечно же, вот это вот меня заманивает. 3126, 14 евро за километр, в принципе, неплохо. На скане поедем. Но я посмотрю еще, если есть. Может быть из Цуриха там выберем что-нибудь. Вот сюда бы поехать бы в Берн. Вот как раз таки. Мармелад. Почему бы не повести нам мармелад? Или деревянная старушка. Реально мы все-таки повезем деревянные балки 22 тонны. Зато 2500 евро мы получим и 13 евро за километр. В принципе, неплохо. Ладно. В общем там такая вот у нас часть получилась. В принципе, неплохо. Проехали 250 километров. Следующий груз будет 22 тонны. Так что, в общем, нормально, в принципе. В общем, всем удачи и всем пока, в принципе.